Родные мои, всех приветствую! Сегодня у нас очередное позитивное видео, очередные позитивные новости. Общая рыночная капитализация продолжает у нас расти, криптовалют. а Биткоин у нас пробил уровень 45 тысяч, локальный уровень сопротивления. Я напоминаю, что мы здесь находили сигнал на повышение на дневном тайфрейме. То есть огромная бычья свеча у нас поглотила сразу несколько дней падения. Здесь мы видим сумасшедшее поглощение, возникла свеча с длинным телом, основание свечи с длинным телом служит хорошей областью поддержки. В итоге цена у нас после образования сигнала протестировала данный паттерн. Постояла на локальном уровне поддержки Который образован свечой с длинным телом И в итоге мы с вами пошли далее на повышение И сигнал у нас продолжает отрабатываться Напоминаю, что это очень сильный сигнал С хорошей проходимостью Мы его уже не раз отрабатывали на биткоине а В итоге я ждал пробития уровня 45 тысяч Уровень 45 тысяч у нас пробился И теперь можно присматриваться к Краткосрочным и среднесрочным позициям на повышение Но только при ретесте пробитого уровня То есть нам нужно совершить вот такое вот движение вниз Здесь на часовом или четырехчасовом таймфрейме найти сигнал на повышение, и можно будет отрабатывать позиции, чтобы зарабатывать в такой краткосрочной перспективе. Естественно, покупка на споте никуда не девается. Мы с вами покупаем на споте каждый день и продолжаем покупать на споте каждый день. И смотрите, что у нас по портфелю. А портфель у нас находится в плюсе на 17% процентов или плюс 1464 доллара. Все прекрасно, все у нас растет. Наилучший профит дал эфириум и... Все у нас практически зеленое, кроме тонкоина и лайткоина Напоминаю, что я покупаю криптовалюту на 100 долларов с 1 января каждый день И вот пока что результат на текущий момент Если я что-то зафиксирую, то я обязательно об этом напишу в Telegram Ссылочка будет в описании Итак, вчера я купил криптовалюту Atom Давайте мы ее с вами посмотрим Криптовалюта Атом у нас находилась на трендовой линии поддержки На глобальной трендовой линии поддержки Здесь у нас идет восходящий тренд, восходящий диапазон и на трендовой линии поддержки я купил криптовалюту Атом, сделал свою первую покупку. Это, я считаю, хорошее решение для первой покупки. Поскольку, если мы пробьем трендовый поддержки, я смогу потихонечку усредняться. Но в текущей перспективе это самая идеальная точка для покупки в данный момент. Идем с вами дальше. Эфириум у нас уже здесь, как мы говорили, давно пробил симметричный треугольник вверх. Пробил трендовую линию сопротивления. И теперь движется... А к цели 4000 долларов. Потихонечку мы с вами к ней подходим. И за предыдущие несколько дней эфириум у нас вырос на 32%, что очень даже хорошо. Элронт у нас также прекрасно растет. Это у нас рост уже составил а, примерно на 65%. Это просто шикарно. Здесь образуется даже фигура. А двойное дно. То есть давайте я нарисую, чтобы было виднее. Хотя она и так видна. У нас был такой мини-нисходящий тренд, и на конце этого тренда возникла фигура, двойное дно, с потенциалом примерно, примерно до уровня 330. У компаунда следующая цель находится в районе 200 долларов, здесь образуется нечто похожее на головы и плечи, и потенциал, если мы подставим... Потенциал компаунда будет располагаться как раз таки вот здесь вот То есть в районе уровня 200 Лайткоин растет, дэш тоже прекрасно растет Салана у нас также растет Вышла из клина вверх, пробила трендовую несопротивление И рост составил у нас уже примерно 40% процентов. Луна потихонечку поджимается к глобальному максимуму глобальному, глобальному уровню сопротивления Здесь у нас происходит поджатие и можно предположить в ближайшее время пробой глобального максимума Первая цель, напоминаю, находится у нас примерно в знач... на значении 130 долларов Кстати, за вчерашний день очень хорошо пропампились монетки ICP и Filecoin а Filecoin у нас здесь пробил опять-таки фигуру клин Произошел очень сильный памп, мы дошли до трендовой линии сопротивления И это движение составило у нас примерно... В 50%, то есть смотрите, мы находимся здесь на трендовой линии сопротивления и потенциально мы можем здесь увидеть коррекционное движение вниз Поэтому будьте готовы, если что, к этому коррекционному движению, но пока что все шикарно ICP, также у нас произошел неплохой такой рост, это у нас рост на 40-50%, и тоже мы здесь увидели небольшой памп. Криптовалюту NIR мы с вами уже обсуждали. Здесь образуется вслед треугольник с потенциалом до глобального максимума. А если глобальный максимум у нас пробьется, то это будет потенциал в районе 30 долларов. А Тонкоин пока что он стоит на одном месте. А до Кардана также у нас прекрасно растет, это у нас рост тоже примерно, наверное, на 50%, да, ровно 50%. Йота растет, XRP пока что не очень растет, находится все еще на не сопротивления, но я от XRP потенциально жду вот нечто вот такого вот, поскольку XRP имеет свой характер. Движение. На биткоине забыл сказать, что у нас все-таки образовалась фигура тройное дно. Это крайне редкая фигура смены тренда и крайне сильная. Поэтому слишком уж, слишком уж бычая картина. Честно, меня это напрягает повсюду. Бычие факторы, повсюду бычья картина. Не знаю только ли я это вижу или нет, но это очень-очень бычья картина. Также что на биткоине можно рисовать? Здесь можно рисовать трендовые поддержки, параллельный канал, вот по этим максимумам и минимумам Вот так вот мы его с вами нарисуем И чего можем ожидать а Как раз таки мы практически дошли до трендовой линии сопротивления И может быть мы с вами еще немножко поднимемся Вот до сюда А потом спустимся в район трендовой линии Который находится посередине и в район уровня 45 тысяч И уже отсюда можно присматриваться к краткосрочным и среднесрочным позициям Естественно следующая цель на биткоине находится в районе Следующего уровня сопротивления То есть примерно 52 тысячи долларов Фонды в рынок у нас также положают расти Мы с вами здесь практически дошли до цели 4600, которую мы с вами отмечали Но здесь образовался сильный сигнал на повышение И сигнал на повышение у нас здесь отрабатывается Последнее время очень естественно радует анализ голого графика, то есть речной анализ и такой классический технический анализ, он себя прекрасно отрабатывает в последнее время. Итак, наш проект по покупке каждый день дает свои плоды и, естественно, фиксироваться я буду еще не скоро. Я, у меня есть конкретные цели, по которым я буду фиксироваться. И если я что-либо зафиксирую, то я вас об этом предупрежу в телеграм. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на телеграм-канал. Также подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, ставьте это видео палец вверх. Друзья, пишите комментарии в поддержку. Меня очень мотивирует ваша поддержка. Всем Желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, мирного вам неба и всем пока.